Добрый день! Сегодня по просьбам зрителей мы будем стрелять из винтовок Хацан ИТИ-4410 пулями 1,04 грамма, шмель по мишеням с дистанцией 43 метра. Вот, снимаем баночку. У нас есть мишень чистая и почти чистая мишень. Ну, шестерку-девятку мы тут запомним. Два отверстия этих. Остальное у нас чистая. Стреляем с двух винтовок. Вот эти наши винтовки, из которых мы будем стрелять. Одна винтовка в тактическом исполнении. Вторая вот в таком. Вот пули. Пули ураган. Шмель 1.04 грамма цена за 350 штук 290 рублей. Винтовки э, с усиленными э, клапан, воздушными клапанами, иглами воздушного клапана и поджатыми пружинами ударника. Вот мишень первой винтовки. Все 5 пуль попали. Видите, вот тут вот два попадания у нас. Вот так вот они. Мишень второй винтовки. Здесь они построились по вертикали. Вот, тоже пять попаданий. Сделаем коррекцию влево на один щелчок. И повторим стрельбу. Добавлю, что давление при отстреле вот этих вот партий по 5 выстрелов в винтовках около 200 атмосфер. То есть они полные. Отстрел второй партии с 5 пуль. Была сделана коррекция 2 щелчка на прицеле налево. Получаем 1, 2, 3, 4. Пятая пуля у нас ушла. Результат второй винтовки было сделано всего в два захода 10 выстрелов. В мишени мы имеем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, один ушел. Ну, куча такая вот, сантиметров 10 у нас получается. На первой винтовке у нас куча сантиметров 8 даже не куча вот они полосками вот первая первая стрельба была вторая стрельба так вот они стреляют Отстрель на третья серия делалась поправка два щелчка влево один вверх вот у нас это вот тут вот они попали. В общем, отстреляли 15 пуль. Из них 13 мишени. Вот. Все идут вправо. Нужно делать еще коррекцию влево. Что мы сейчас и сделаем. Другая винтовка. Сделано три выстрела. Попадание сюда, сюда. И сюда. Всего три пальца. Такой вот у нас разброс идет. Сейчас на этой винтовке мы убавили на полоборота усилие пружины ударника. Посмотрим, как это скажется на стрельбе. Еще добавлю, что на тактической винтовке у нас прицел 9-кратный. На второй винтовке 24-кратный липерс. Теперь смотрим, что у нас получилось. Давление винтовки около 160-170 атмосфер. Мы убавили на пол оборота усилия пружины ударника. И получили вот такую кучу. Раз, два, три, четыре, пять. То есть вот у нас, скажем так, в 50-копечной монете. Тут все вот уложились 5 выстрелов. Это... Винтовка с прицелом липерс 24 кратным. На второй винтовке тактической тоже давление уменьшилось. Примерно до 180 атмосфер. Сделана коррекция прицела. Мы имеем раз-два, три, три, четыре, вот где-то вот здесь. В общем, все у нас уложились в черный кружок. И был один отрыв за пределом мишени. На тактической винтовке убавили усилие на пружине ударника. Сразу кучность увеличилась. Вот 5 пуль. Сделаем коррекцию влево и вверх еще. На второй винтовке. Они отстрелялись. Вот так один отрыв небольшой. В принципе приемлемо. Тоже было уменьшено усилие на пружине ударника. Очередной отстрел. Давление около 150 атмосфер. Разброс начал увеличиваться. Достиг уже сантиметров 8. Попробуем зарядить пули чуть полегче и подороже. 0,87 грамма. Экзак монстр Диабо. Сейчас вот мы ее зарядили в тактическую винтовку. Попробуем пострелять. Вот у нас там мишени находятся. Расстояние 43 метра. Отстреляли. 5 пуль. Экзакт монстр Diablo. Смотрим. Вот они все здесь. Ну, максимальное расстояние тут вот, 4 сантиметра, наверное, отрыв. Можно сделать поправочку вниз на один щелчок. И будет все у нас в яблочко. Кучность явно выше, чем у более тяжелого шмеля 104. На одной винтовке отстрел пулями GCB 087. Монстр Диабло показал хорошую кучность. На второй они немножко у нас разбросаны они немножко так и существенно вот так сейчас мы постреляем по этой банке которая сверху голубенькая пулями gsb monster diablo 087 с винтовки хацан 4410 Да, кучности, можно сказать, никакой.